вечер всем. Так, здравствуйте. Ну что, друзья? Сказала Юлия и, и пропала. Вылетела, и вылетела. Добрый вечер, дорогие друзья. У нас очередная встреча в рамках проекта «Забочься себе сама». Очень приятно вас видеть, тема у нас сегодня очень важная. Мы сегодня, так сказать, вот Юлия возвращается, мы сегодня подводим итог месячнику борьбы с раком молочной железы. Ну, очень массированно мы об этом, о профилактике говорим в октябре, сейчас уже наступил ноябрь, но это не значит, что не нужно заниматься профилактикой, не нужно следить за своим здоровьем. В любой месяц, не обязательно в октябре, нужно уделять внимание своему женскому здоровью и здоровью молочных желез. Юля, передаю слово. Спасибо большое. Прошу прощения. Прямо при включении записи не ту клавишу выбрала. Итак, меня зовут Юлия Завальная. Эта конференция проходит в рамках большого проекта длительного областного молодежного центра. Совместно с общественной организацией «Проект Кеша» региональным отделением, руководителем которого, собственно, я являюсь. Ну, помимо того, что являюсь сотрудником областного медицинского центра. И, наверное, пока я подключалась заново, моя коллега уже <coughs> упомянула о том, что проблема, проблема онкологии молочных желез стоит очень острой. Статистика достаточно плачевная. А так как мы сейчас проводим цикл встреч о женском здоровье, забочусь о себе сама, совместно с проектом Кеша, то решили, что нельзя никак пропустить эту тему, тем более, что наш, наш цикл выпадал на месяц октябрь. Чуточку мы сместились на 1 ноября, но теперь лишь мы сможем подвести итоги прошедшего месяца, поделиться, может быть, тем, как в наших разных городах провелась акция «Розовая ленточка», вот, и, собственно, проект Кешер и наше региональное отделение практически с 15-го года, не практически, а точно с 15 -го года регулярно участвует в акции «Розовая ленточка», и в этом году мы тоже не будем отставать и обязательно поговорим о том, как предупредить, а если столкнулись, то как не испугаться и, наверное... Ведь это не приговор и просто нужно очень вовремя все диагностировать. Но у нас сегодня есть грамотный специалист. Я очень коротко скажу, что это совершенно случайное знакомство. На просторах интернета нашего региона я увидела объявление о большом открытом диалоге с онкологами. И увидела имя, имя, фамилию одного из специалистов, ну так как организация у нас женская, в основном на такую встречу приходят женщины, конечно, мне посчастливилось увидеть специалиста-женщину, и я нашла в соцсетях. И спасибо огромное, доктор, что сразу согласились. Это очень приятно, здорово, что так неравнодушны наши специалисты и оказывают содействие вот для просвещения любых желающих. Ну, Карина, вам слово. Юлия, спасибо вам огромное. Я хочу поблагодарить вас за приглашение. Да, что вы пригласили меня <смех>, принять участие в этом мероприятии. Действительно, рак молочной железы сейчас – это очень актуальная тема. Актуальна она не, не только тем, что женщины стали чаще болеть, но и тем, что э, очень много заблуждений по поводу данного заболевания, очень много вопросов у женщин. Э, и, конечно же, хочется сделать акцент на том, что э, большая часть женщин э, пролечивается, большая часть женщин из тех, у кого установлен диагноз, живут нормальной, полноценной жизнью, да, с эстетически сохраненными органами. И это действительно важно на нужном, на правильном начальном этапе выявить новообразование. Женщины должны понимать, что должно вызвать опасения и куда они могут обратиться, где бы они могли бы найти помощь. И даже если уже установлен диагноз, где все-таки найти психологическую помощь и поддержку, и как себя вести в той или иной ситуации. Немножко я сегодня по основным фактам расскажу. Если какие-то будут возникать вопросы по ходу, ну, сложно это назвать лекцией, я думаю, что это будет больше диалог. Если возникают какие-то вопросы, я готова на них ответить, ну, по ходу лекции, непременно. Статистика в среднем за двадцатый год мы берем, потому что за 21 год еще нету. Ее зарегистрировано было свыше двух миллионов случаев заболевания рака молочной железы. То есть, на мой взгляд, это достаточно большое количество женщин. В течение своей жизни в среднем раком молочной железы будет болеть примерно каждая 12-я женщина. То есть, это тоже достаточно много, я считаю, если мы окинем взглядом да, своих коллег, своих подруг, там, родителей, тети и так далее, да, бабушки то это достаточно много, если мы представимся, что каждая 12-я женщина будет болеть раком молочной железы. И за 2020 год примерно 685 тысяч женщин умерли от этой болезни. То есть здесь мы не можем сказать, какая стадия заболевания была, но тем не менее, вот статистически мы имеем такие данные. Это в мире? Да. Да. Есть такая тенденция еще, что между странами с высоким уровнем дохода и с низким уровнем да, среднего дохода есть колоссальная разница в процентном, процентном соотношении до 50% разница. С чем это в первую очередь связано? Что страны с низким уровнем дохода, у них нет того уровня медицины и нет того уровня диагностики, который помог бы да, выявить на начальных этапах, на начальных стадиях. Если взять, допустим, африканские страны, у них вообще э, врач, не говоря уже про онколога, просто врач, для них это дефицитная такая специальность, да, и у них нет лекарственных препаратов. То есть именно с этим связана э, низкая пятилетняя выживаемость, низкая десятилетняя выживаемость. Э, слава богу, сейчас э, в нашей стране с этим, ну, скажем так, большие продвижения, и мы видим что статистика с каждым годом выживаемости женщин увеличивается, и это, конечно, очень приятно. Ну, скажем так, что предотвратить рак молочной железы на сегодняшний момент не представляется возможным, но есть определенные факторы, которые способствуют уменьшению риска развития рака молочной железы. На экране я привела вот основные из этих факторов. Это регулярная физическая активность, конечно, да, контроль веса. В первую очередь, почему контроль веса? Большая часть опухоли молочной железы, она гормонозависимая. И мы все прекрасно знаем, что так физиологически сложилось, что жировая ткань вырабатывает гормоны, то есть эстрогены. Соответственно, чем выше у женщины индекс массы тела и жировой ткани, чем больше, тем выше риск развития рака молочной железы. Но, тем не менее, это не исключает того, что худые женщины тоже могут болеть раком молочной железы. Нельзя сказать, что полные болеют там, более агрессивными формами или чаще, но, тем не менее, снижение веса, даже для пациентов, у которых имеют рак молочной железы, это все-таки снижает риски прогрессирования, метастазирования и появления рака молочной железы. Сюда, естественно, относится алкоголь, Воздействия табачного дыма. Нельзя сказать, что напрямую опосредованно это влияет. Но определенные факторы риска, и если все эти факторы риска сложить, да если взять там, в процентном соотношении, пусть там, э, там 0,5 фактор, 0,5 другой фактор, да, и в совокупности мы можем получить достаточно высокий процент риска. Эм, также отказ от длительного использования гормонов, я имею в виду гормональную контрацепцию. То есть э, от гормональной контрацепции, конечно же, если женщина длительно принимает 5 лет и более, есть э, такое понятие, как профилактика рака яичников. Действительно, то есть мы профилактируем тем самым рак гинекологических да, областей. Но, тем не менее, здесь повышается немного риск рака молочной железы. Опять же, нельзя сказать, что женщины, которые всю жизнь получают гормональную терапию, у них обязательно возникнет рак молочной железы. То есть мы не должны понимать это буквально что если женщина полная, она принимает гормональную терапию, да, что не обязательно возникнет рак. Нет, но иногда это может стать каким-то вот, ну, триггерным таким фактором. Ну и здесь приведен еще пункт по поводу чрезмерного воздействия радиации. Тоже радиоактивный фон, он немалое влияние оказывает не только на молочные железы, да, но и на щитовидную железу, и на половые органы женщины. Здесь вот картинки приведены так схематично, их четыре. И если приглядеться внимательно на картинке, то можно увидеть, что да, на каждой из последующих картинок опухоль становится больше. Да? И мы видим, как задействованы лимфатические узлы. И на последней картинке выведено такое вот, ну, образование на легком. То есть этими картинками что хотелось бы сказать? Что в зависимости от того, при каком размере опухоли и при какой распространенности женщина приходит да, к нам, обращается к онкологу. То есть женщина на картинке 1 и 2 – это женщина, которая в начальной стадии развития заболевания молочной железы. И здесь мы можем радикально пролечить женщину и предложить ей не только хорошее лечение, но и, что немаловажно, эстетически мы можем предложить ей сохранение молочной железы. Для женщин это немаловажно с точки психологической, да? потому как каждая женщина, мы знаем, что мы всегда хотим быть красивыми, мы хотим а, выглядеть а, в первую очередь красивыми для себя, а потом уже да, для окружающих. И естественно, если а, женщине приходится расстаться с грудью, это не внутренний орган, который не заметен, это наружный орган, естественно, женщина испытывает определенный комплекс. И если женщина приходит вот с маленьким образованием, как на первой картинке, или даже как на второй картинке с незначительным поражением лимфатического узла, все же здесь возможно предложить органосохраняющую операцию или подкожное удаление железы и установку импланта. То есть такая женщина социально будет чувствовать себя абсолютно комфортно, она будет продолжать жить активной жизнью, она будет носить Одежду, которая ей удобно, белье, купальники – это, конечно, определенные плюсы. В то время как вот картинки 3 и 4, то здесь женщины уже с запущенным, распространенным, местно распространенный, системно распространенный рак молочной железы, где на первом этапе терапии мы даже не можем предложить женщине операцию, потому что процесс уже системный, если в первых, на первой картинке возможно даже да, только хирургическое лечение и какая-то дополнительная гормональная терапия, то вот картинки 3 и 4 мы уже понимаем, что это системная химиотерапия. То есть это длительное лечение, не месяц, не два. Порой некоторые женщины, которые приходят на поздних стадиях, они вынуждены достаточно долго лечиться, и некоторые пациенты получают терапию пожизненно. То есть в, в онкологии это называется э, до неприемлемой токсичности или до прогрессирования, но простым языком, то есть женщина будет получать лечение постоянно, и, естественно, она будет иметь от лечения какие-то побочные эффекты. Не только в виде того, что будет там тошнота, боли в животе, рвота, нарушение стула и потеря волос, да, но это и психоэмоционально женщинам некомфортно. Поэтому чем раньше женщина все-таки обращается с такими заболеваниями, тем выше шансы на полное излечение, на полное выздоровление и выше шансы на успех. По поводу мифов о том, что рак молочной железы не излечим. Действительно, на сегодняшний момент рак молочной железы излечим. Статистически здесь приведены да, по стадиям проживаемость пациентов. Единственное, что хочу прокомментировать по поводу слайдов, что каждая женщина индивидуально, и мы не должны статистические данные принимать за чистую монету. Иногда так случается, что женщина с первой стадии и агрессивной формой рака молочной железы может не пережить пятилетний рубеж, так называемый статистический. Но есть пациенты, которые обратились с четвертой стадии, и у них малоагрессивный потип, и они могут жить годами и по 5 лет, и по 10 даже лет, то есть контролировать заболевание. Но в среднем, конечно же, у женщины, которая обратилась за медицинской помощью на первой, второй стадии заболевания, у нее очень высокие шансы на излечение и на то, что она получит в течение 5 или 7 лет гормональную терапию, и дальше она не будет получать никакой терапии, она будет жить полноценной, что немаловажно, жизнью с сохраненной молочной железой, потому что мы должны понимать, что удаление молочной железы – это инвалидизация женщины. Помимо психологического дискомфорта – это отсутствие органа, это отек верхней конечности, лимфостаз, это ограничение объема движений, это деформация костного скелета, конечно, это инвалидизация пациента. Соответственно, раннее обращение, органосохраняющая операция, не длительный период. То есть и в соответствии с объемом операции, конечно же, реабилитация снижается в разы, и женщины восстанавливаются после органосохраняющей операции очень быстро. Некоторые женщины через неделю, через две уже готовы там, заниматься домашними делами, готовы приступить к работе, в то время как женщина после радикальной мастер конечно, не может себе позволить полноценную жизнь через неделю после хирургического лечения. По поводу симптомов, как все же выявить рак молочной железы? И опять же, женщины должны понимать, что не все изменения и не все патологии молочной железы – это обязательно рак молочной железы. Да, любые изменения женщина должна не игнорировать, обратиться хотя бы к гинекологу да, и, и объяснить свою проблему. То есть изменение консистенции молочной железы. То есть если железа железы всегда, допустим, были мягкие, и стало вдруг, вдруг в каком-то месте железа а, плотная, а, стала, как многие женщины, говорят, не такая, как раньше. Даже вот... Банальные вот такие вещи, которые женщины говорят обычным языком, не такая, как раньше. Да, это тоже повод обратиться к врачу. Если грудь была мягкая, вдруг стала уплотняться, даже если нет, например, видимой опухоли, то это повод показаться гинеколог. Видимые какие-то узлы, выделения из сосков. Часто выделения из сосков бывают и в норме. Но если это возникло впервые, в частности, если это кровянистого характера выделения, Женщина обязательно должна обратиться к онкологу или хотя бы к гинекологу. При регулярном осмотре появления ямочек или вдавление на коже, так называемый симптом лимонной корочки, об этом, наверное, многие слышали, то есть что это такое? Действительно, кожа молочной железы становится похожа на лимон или на апельсин. И женщина должна тоже с, таким, с этим обратиться к доктору. Втяжение сосков. Есть категория женщин, у которых это физиологичный момент, и соски могут в течение жизни втягиваться, но если это возникло впервые, то все равно нужно показаться доктору, потому, почему? потому что это может быть вариант нормы. Если доктор обследовал, выполнил маммографию или УЗИ по показаниям по возрасту и не обнаружил патологии, да, значит это просто вот такая физиология у женщины, и все в порядке. Но иногда это первые симптомы, как, почему так происходит, когда опухоль образовывается под соском. Если это большая железа, женщина никогда не увидит у себя эту опухоль, она ее не прощупывает, не пропальпирует. Но эта опухоль начнет тянуть за собой сосок, и да, тогда женщина скажет, что действительно что-то происходит не то, и э, будет вовремя диагностировано заболевание. Что касаемо увеличения подмышечных лимфоузлов часто это бывает какого-то воспалительного характера на фоне лактостазов или маститов, но все равно не нужно игнорировать этот факт, то есть нужно показаться доктору, выполнить УЗИ лимфоузлов, и, и если лимфатические узлы просто воспаленные, но они обычной структуры, в этом нет ничего страшного, доктор всегда подберет терапию, вылечит лимфоденит, который возник, потому что женщина, возможно, ездит сама за рулем в машине с открытым окном или под кондиционером, это не редкость, очень часто женщины а, страдают от аксилярных лимфодемидов, а, но не всегда это может быть лимфодемид, это может быть какой-то звонок, да, что женщине необходима медицинская помощь. А, по поводу мифов о раке молочной железы. Выявлен на ранней стадии рак молочной железы, в среднем 95% случаев он излечим. То есть здесь, опять же, если женщина заметила изменения на молочной железе, если она придет сразу же в течение одной-двух недель после изменений, да, это один процесс. Если женщина тянет 3, 4, 5, 6 месяцев, то, конечно, время идет, опухоль может распространиться, и здесь время играет важную роль. Но также хочу заметить, что... Как женщины очень переживают, что им нужно срочно, через день, через два, там, через неделю срочно лечную операцию. Здесь хочу сделать акцент, что рак молочной железы, как собственный другой рак, он не возникает за один день, он не возникает за одну неделю. То есть это длительный процесс. И вот одна, две, три недели здесь ничего не решат. Но откладывать в долгий ящик 3, 4, 5, 6 месяцев. Конечно же, да, это будет усугублять э, ситуацию, и это не пойдет на пользу пациенту. По поводу того, что молодые девушки не могут болеть раком молочной железы, к сожалению, это не так. Есть тенденция к тому, что у молодых женщин все же увеличивается количество выявленных раков молочной железы. Даже есть пациентки и 18, и 20, и 25 лет, это не всегда зависит от того, принимают ли девушки гормональную терапию, ранние роды, поздние роды, и независимо от того, были роды беременности или нет, все равно женщины должны понимать, что ежегодное обследование, вот до 40 лет ежегодное УЗИ, оно должно быть. Ежегодное посещение гинеколога и мазок на онкоцитологию шейки матки и ежегодно УЗИ молочных желез. Есть ли жалобы, нет ли жалоб, это должно быть, потому что большая часть опухолей, выявленных вот на сегодняшний момент, это опухоли, выявлены у молодых женщин, которые готовятся к ЭКО или готовятся к беременности, отдать должное сейчас молодые женщины, более тщательно стали подходить к моменту беременности, они готовятся, они проходят, ну, так скажем, чек-лист определенный да, для того, чтобы забеременеть. То есть дети желанные, и женщины к этому сознательно готовятся. После 40 лет женщины проходят ежегодную маммографию, и в процессе диспансеризации, вот немало важно, что касаемо именно рака молочной железы и рака шейки матки, Диспансеризация, конечно, здесь помогает выявить на ранних стадиях рак шейки матки и рак молочной железы, потому что в больших молочных железах, я имею в виду там четвертый, пятый, шестой размер и так далее, чтобы женщина нашла у себя руками опухоль, опухоль должна быть очень больших размеров, и это, конечно, уже не ранняя стадия рака молочной железы. Вот в таких ситуациях скрининг. Диспансерное наблюдение, диспансеризация и маммография двусторонняя цифровая выявляет раки молочной железы на любой стадии, на стадии 1А1Б. Соответственно, такие женщины живут очень долго и очень часто. Еще один миф о том, что чем меньше размер груди, тем ниже риск заболеть раком молочной железы. Вот, к сожалению, нет. И к слову еще сказать, что чем меньше размер железы у женщины, тем сложнее и меньше шансов на органосохраняющую операцию в перспективе. Почему? Потому что если у женщины нулевой или первый размер молочной железы и опухоль 1,5-2 см, то мы понимаем, что объективно там нет ткани, да, которую мы могли бы удалить, не затронув сосок, ореулу, то есть там быстро подходит опухоль кожи. Здесь, конечно, малый размер молочной железы, он не всегда идет, играет как бы в пользу пациентки. В то время как женщина с пятым-шестым размером молочной железы, даже если у нее будет опухоль 3 или 4 сантиметра, объем молочной железы позволяет сделать радикальную резекцию с сохранением своей железы. Конечно, здесь определенные плюсы есть. Но опять же, при небольшом размере молочной железы у женщины не так много тканей молочной железы, и, конечно, они более чаще, чаще скажем так, себя обследуют. И выше шансы найти да, опухоль в небольшой молочной железе. То есть каждый размер, скажем так, есть плюсы и минусы свои. Но в любом случае женщины должны заниматься самообследованием. Статистически, к сожалению, пальпуация самообследования, не выявляет ранние раки но женщины все равно зачастую там где-то мылись в душе и скорее вы знаете, я нашла такую то штучечку, как они говорят, шишечку, вот какое-то втяжение. то есть и да, здесь еще до каких-то клинических симптомов женщина сама тем самым спасает себе жизнь. По поводу тестных бюстгальтеров, которые якобы вызывают рак молочной железы, это абсолютно неправда, единственное, что можно сказать, я всегда рекомендую своим пациентам и вообще всем женщинам, Белье должно быть по размеру, белье должно быть комфортным и женщине должно быть комфортно, когда она надевает бюстгальтер, который она планирует проносить целый день, он должен не сдавливать, потому что, да, это нарушение кровоснабжения, нарушение лимфотока, да, он может натирать кожу. Если женщинам комфортно ходить без бюстгальтера и, скажем так, их работа или... Формат мероприятий позволяет не носить белье. Если женщине так комфортно и удобно, то, пожалуйста, женщина может не носить белье. То есть вреда для здоровья в этом не будет. И к развитию рака молочной железы, к счастью, это не приведет. Неудобный бюстгальтер или вообще отсутствие бюстгальтера. Также есть миф о том, что если не болит, то это не рак. К сожалению, это не так. Существует много форм рака молочной железы. и Кто-то из женщин жалуется на болезнь, кто-то нет. Если не болит, это не повод для того, чтобы не обратиться к врачу. И опять же, образование в груди, какое бы ни нашли, оно не всегда будет рак. То есть, статистически все-таки большое количество новообразований в молочной железах, они доброкачественны. Это фиброаденомы, это гомортомы, липомы, кисты. Тем самым женщину просто нужно наблюдать. И не должно быть у женщин страх, что если вот женщина нашла у себя какое-то образование, будет все это рак, я не пойду лечиться, я буду умирать. Нет, это абсолютно не так. Очень большая категория женщин приходит с доброкачественными образованиями, но все равно нужно выполнить функцию молочной железы, увидеть, что образование доброкачественное, и женщина будет жить спокойно абсолютно всю жизнь с этими образованиями. По поводу того, что дезодорант вызывает рак молочной железы, к счастью, это не так. Единственное, что есть, да, дезодоранты с цинком, с солями алюминия, да, это не очень полезно для кожи в целом, но есть экологичные дезодоранты, пожалуйста, женщины не могут пользоваться, и даже после резекции, после лучевой терапии, это не возбраняется, то есть никакого негативного воздействия от дезодоранта женщины не получат. По поводу того, что у мужчин не возникает рака молочной железы, к сожалению, это тоже неправда, просто у них он возникает реже. Но у них все те же формы рака молочной железы, как и у женщин. Мужчины болеют реже, но тем не менее все равно небольшой процент есть Все-таки на 100 случаев рака молочной железы у женщин один мужчина все-таки попадется с раком молочной железы. По поводу того, что рак груди болезнь старых, я уже говорила об этом, что по последним данным 7, даже и 10% рака молочной железы приходится на категорию женщин до 40 лет. И мы понимаем, что до 40 лет это женщины репродуктивного возраста, это молодые перспективные женщины. Сейчас даже есть тенденция к тому, что женщины не рожают в 20, они рожают там, даже в 30, 35 и в 40. Поэтому женщины должны быть к себе внимательны в любом возрасте. И есть такая тенденция, многие пациенты, к сожалению, отказываются от лечения, потому что они считают, что молодая женщина не может болеть раком молочной железы. То есть здесь такой важный момент, что возраст, не играет никакой роли ни для какого вида рака, то есть это не исключение. Рак груди, наследственная болезнь, это только ну, в среднем 5, 10, 12 процентов случаев. То есть когда у двух и более женщин в семье были рак молочной железы или рак яичников, или одно заболевание, или оба, бывают и такие ситуации, туда женщины находятся в группе риска, и есть смысл сдать генетическую мутацию на версии 12 и на 1 12 мутацию. Но женщина должна понимать, что если у нее не обнаружены этой мутации, то да, генетически зависимого рака молочной железы у нее не будет. Но от спорадического, так называемого спонтанного рака молочной железы, такая женщина не застрахована. То есть не должно быть такого, что женщина сдала анализ на мутацию, говорит, все, у меня генетики нету, значит, у меня никогда не возникнет ни рака молочной железы. К сожалению, это не так. Есть пациенты, у которых генетические анализы, полная панель отрицательная, у них болели мамы, бабушки, у мам, у бабушек генетически отрицательные мутации, у них тоже отрицательные у этих женщин, а у них все же возник рак молочной железы. Это вот спорадический спонтанный рак, ну, так сказать, общепопуляционный, от которого не, застрахован, ну, не застрахована ни одна женщина, в принципе. Еще такая очень распространенная информация, что во время операции или во время биопсии, что если потревожить раковую опухоль, то она начинает давать метастазы, она начинает давать отсевы. Почему-то говорят, что вот если рак увидел свет, то он начинает распространяться. Откуда эта информация пошла, не знаю, но она бытует уже много лет среди пациентов. Многие пациенты отказываются от манипуляции, от биопсии, от операции в связи со с этими вот страхами, что вдруг рак распространится. К счастью, это не так, и женщина должна понимать, что если специалист назначает какое-то даже инвазивное исследование, это не потому, что доктору так хочется, потому что есть основания предполагать, да, что это может быть злокачественное образование. Единственное, что может быть после инвазивных методов, после пункции, после биопсии, да, это гематома незначительная, это болезненность в области хирургического вмешательства. Но, как и любой синячок, да, как любая гематомка, это все проходит, и риск распространения рака молочной железы это за собой никакого не несет. И еще один момент. Самостоятельная проверка, то, о чем я говорила, да, что этого достаточно, женщины считают. Они говорят, ну у меня же, я же в груди ничего не нахожу, зачем мне нужны какие-то обследования. К сожалению, даже самый опытный врач с большим опытом никогда не может, руки врача и глаз врача, никогда не может заменить мамографию для женщин после 40 и УЗИ, и УЗИ для женщин, и МРТ-исследования. Много существует образований, которые малого размера, которые не пальпируются, но, к счастью, их выявляют на узей мамографии. на маммографии. И даже если нет никаких видимых проявлений, это все равно повод выполнить биопсию, повод выполнить дообследование, да, соответственно, по назначению лечащего врача. По поводу диагностики. Ну, осмотр молочных желез обязательно должен быть. Еще раз напомню, что это не заменит помографию, это не заменит УЗИ. Обязательно желательно делать это, если женщина менструирует, то это необходимо делать после того, как закончились месячные. Если у женщины уже наступила менопауза, она может это делать в любой день. Желательно это делать в один и тот же день, ну, там, какое-то первое, пятнадцатое или 30 какое число женщине удобно. Да? Обязательно должен включать себе осмотр. Молочные железы, сосок, ареолы и подмышечные лимфузы. То есть нужно посмотреть, желательно это делать перед зеркалом, конечно, чтобы вы могли видеть симметричность молочных желез, как выглядит сосок, ареола, нет ли каких-то выбуханий или втяжения кожи. То есть когда у женщины, допустим, большой брус, она не может сверху посмотреть на свои железы, есть, потому что она не видит большую часть молочной железы. И такой немаловажный момент. На безгалтерах, на ночных рубашках, женщины, которые не носят бюстгальтеры, допустим, носят майки или топы, то есть проверять, вот сняли бюстгальтер, нужно проверить, нет ли там выделений. То есть не так, чтобы день и ночь вы должны себя ощупывать, там давить соски и проверять, нет ли там выделений. Но если вы увидели на майке, на футболке, на ночной рубашке какие-то выделения, значит, это повод тоже посидеть хотя бы гинеколога. То есть самообследование должно быть. Консультация онколога-мамолога – это, конечно, в идеальной картине мира, но при невозможности доступа к онкологу, да если нет записи, хотя бы нужно показаться гинекологу. Или, может быть, достаточно иногда бывает участковому терапевту. Нет гинеколога, показались участковому терапевту, и доктор всегда направит. Также необходимо УЗИ молочных желез женщинам до 40 лет ежегодно. Маммография женщинам после 40 лет до 55 лет это раз в два года далее ежегодно по показаниям УЗИ молочных желез к сожалению участились случаи так называемых рентген негативных раков молочной железы то есть что это такое когда по маммографии рак не выявляется то есть женщина приходит жалуется на опухоль делаются маммографические снимки а на маммографии опухоли нет тогда, естественно, необходимо прибегнуть к другим методам исследования. Это метод ультразвукового исследования да, и при необходимости э, МРТ. Есть еще понятие аффект КТ, но оно доступно только в онкологических учреждениях, скажем так, э, с, э, это научные центры, уже это институт имени Герцена, институт имени Петрова. То есть аффект КТ применяется редко, и это не скрининговый метод. При необходимости это МРТ молочных желез, но опять же МРТ молочных желез это только по показанию лечащего врача, потому что в 99% случаев УЗИ и маммографии будет более чем достаточно. Ведь мы всегда должны понимать, что лишнее облучение для женщины оно тоже ни к чему, оно не оправдано. Естественно, при необходимости выполняется биопсия молочной железы под ультразвуковым наведением, или под рентгенологическим наведением, потому что сейчас мы уже без навигации практически никогда не выполняются биопсии, потому что мы должны понимать, что мы четко находились в том или ином очаге. И если доктор все же настаивает на биопсии, иногда лучше выполнить инвазивную процедуру, не очень приятную, и быть уверенным в том, что образование доброкачественное, что здоровье женщины да, в безопасности, чем пренебрегать процедурой и потом ходить и выращивать, как некоторые женщины наблюдаются, опухоль растет, женщина все наблюдает и наблюдает и отказывается от обследования, тем самым затягивая момент постановки диагноза и лечения. И хотелось бы о немаловажном факторе сказать. Все же э, на фоне постоянных консультаций участились случаи, когда женщины приходят после какого-то сильного стресса. Э, чаще всего это случается, когда э, потеря ребенка у женщин э, или какие-то э, семейные неурядицы, потеря близких людей или болезнь кого-то из близких в семье, да, то есть резкий стресс. И женщины говорят, что на фоне стресса вот, перенервничала месяц назад. И появилось вот какое-то уплотнение. То есть нельзя сказать, что именно из-за стресса да, у женщины возник рак молочной железы. Но, возможно, были какие-то изменения в молочной железы, и вот этот стрессовый фактор, он стал триггером. То есть начальной вот этой точкой роста. То есть было небольшое какое-то изменение, и на фоне сильного стресса у женщин начинается вот рост образований. То есть хотелось бы сказать, что... Несмотря на какие-то вот внешние факторы, особенно в нынешней, да, вот политической такой ситуации сложной, хотелось бы, чтобы женщины были немножко побережнее к себе, несмотря на то, что у всех есть родители, мужья и дети, о которых нужно заботиться, что женщина не должна откладывать консультацию к врачу, визит к гинекологу, визит к мамологу. Один день в году, несмотря ни на какие стрессы, несмотря ни на что женщина должна посвятить, себе и обследованием для себя, для любимых, потому что э, детям нужна здоровая мама, мужьям нужны здоровые жены, всем нужны э, здоровые дети для родителей. То есть э, все-таки хотелось бы, чтобы женщины немножко пытались как-то корректировать вот этот момент стресса. И что касаемо женщин при постановке, допустим, диагноза, э, в настоящий момент, в принципе, все онкологические диспансеры и учреждения уже, скажем так, штат укомплектован клиническими психологами. И за что им отдельное спасибо. В нашем учреждении клинический психолог работает с онкологическими пациентами по системе ОМС. То есть пациенты бесплатно в любой день, в любое время могут посетить психолога. Конечно, сейчас почему-то в нашей стране очень вот с настороженностью относится консультация психолога. Но я бы очень рекомендовала пациентам, особенно кому впервые вот поставили диагноз, или кто находится вот в процессе диагностики, еще не знает, будет это рак или не будет, все равно можно всегда обратиться к психологу, потому что он всегда поможет женщине вот пережить какой-то момент, который, возможно, мы сами не можем регулировать, которые нам не могут в этом помочь наши близкие, родственники, там, дети, чьи там, допустим, внуки сыновья, дочери и так далее. То есть все-таки клинический психолог – это немаловажный момент. И у своих пациентов я могу сказать, что я замечаю положительную динамику. у Женщин, которые все-таки посетили клинического психолога, они смотрят на картину мира немножечко по-другому. Это немаловажно прорабатывать, несмотря на то, что у большинства женщин есть замечательные мужья, замечательные дети, которые их поддерживают. Но есть поддержка семьи. А есть поддержка профессионала, который знает вот, а, все вот эти подводные камни а, и как нужно с женщиной поработать, как ее подвести вот к этому моменту принятия своего диагноза да, или принятия того, что нужно хотя бы дообследоваться. Есть, а, я надеюсь, что в будущем а, клинических психологов будет больше и женщины будут это воспринимать не как оскорбления и не как то, что мы подозреваем у них какое-то расстройство личности психическое, потому что многие будут психолога и психиатра, то есть два разных человека. Психологи работают с психически здоровыми людьми, которым нужна помощь, нужна поддержка, а психиатры работают действительно уже с расстройствами какими-то личностными. И хотелось бы, чтобы женщины не только онкологические пациенты, но и просто женщины в каких-то стрессовых ситуациях когда сложились не только там онкологический диагноз, существует масса заболеваний, с которыми, услышав которые, человеку сложно справиться с диагнозом, с принятием там, образа жизни. То есть здесь клинические психологи, хотелось бы, чтобы они не только в онкологических учреждениях были, чтобы в любой там областной больнице, в любой даже там педиатрии, чтобы те же мамы могли да, с тяжелобольным ребенком прийти и проконсультироваться, и снять вот этот стресс, и чтобы им помогли Понять, в какую сторону все же нужно двигаться в таких стрессовых ситуациях. Ну и, конечно, женское здоровье. Я никогда не устану повторять о том, что не только маммологи должны быть. Обязательно посещение гинеколога раз в году. Это для тех женщин, которые замечательные, восхитительные, которых ничего не беспокоит. Они должны обязательно раз в год посетить гинеколога. Раз в год посетить маммолога, убедиться, что с вами все замечательно, все хорошо, что вы здоровы, и запланировать визит, ну, скажем так, на следующий год, если все замечательно. Ну и на этом, в принципе, я лекцию свою заканчиваю, и если есть какие-то вопросы, если что-то нужно уточнить, я с удовольствием отвечу на все вопросы. Большое спасибо, Карина, очень такая... Интересная презентация, очень полная, понятная, вполне, наверное, истерпывающая информация на, ну, как бы на, на начальном этапе, истерпывающая информация дана. Вот в ну, просто да, это же не научная лекция, женщины должны, когда это делается для медицинских работников, это немножко научный посыл. Женщинам не нужно знать, сколько существует видов рака молочной железы и чем их лечат. Женщины должны понимать, как предотвратить, куда обратиться и... Ну, если какая-то помощь, вот женщина столкнулась с диагнозом, можем ли мы ей помочь, и что мы ей можем предложить? То есть, на мой взгляд, это вот, ну, такая обывательская лекция, которая поможет вот, подтолкнуть женщину, обратиться в необходимое место, скажем так. Ну, я сразу хочу уточнить по поводу ОМС. Мне сразу вот в голову пришла мысль задать еще вопросы. Ну, вообще, насколько спектр возможностей обследования для наших женщин допустим по полису обязательного медицинского страхования? В нашем учреждении все онкологические пациенты, за исключением граждан другой страны, то есть, к сожалению, если человек не гражданин нашей страны, он не может пользоваться системой ОМС. Но такие пациенты, как правило, делают себе вид на жительство и получают полис ОМС. На сегодняшний момент в рамках программы ОМС оплачивается все от консультации до диагностики. И даже у меня пациенты, и молодые женщины, и женщины в возрасте получают по квоте протезирование молочных желез, то есть установка имплантов, для женщин, у которой установлен верифицирован рак молочной железы, на сегодняшний момент бесплатно. И если у женщины даже есть э, генетическая мутация, и в контралатеральной молочной железе высокий риск, э, есть э, институт имени Петрова, институт имени Блухина. У этих двух институтов есть э, лицензии на выполнение подкожного удаления железы, то есть это подкожная мастектомия, так называемая, и установка туда имплантов. То есть в нашем учреждении пациенты получают это бесплатно. То есть вот возник у женщины рак молочной железы, мы, она хочет убрать себе железу, но поставить на это место имплант, чтобы все было эстетически да, красиво. Пожалуйста, женщине по полису мы заказываем имплант, подходящий ей по форме, по размеру и оперируем. То есть все виды химиотерапии на сегодняшний момент, ну, я скажу только за наше учреждение, я не могу ответить за все, в нашем учреждении получаются все и даже новые виды линии химиотерапии, да, то есть даже дорогостоящие препараты, это все пациенты получают по ОМС, то есть мы подаем документы, заявления через консилиум в Министерство здравоохранения и через протокол ВК Министерства здравоохранения нашим пациентам выдает ежемесячно да, достаточно дорогостоящие препараты, и пациенты их получают, то есть проблем нет единственное есть иногда небольшие заминки с поставкой препаратов задержки отношении. задержки в каком отношении то есть мы выписали пациенту этот препарат должен пройти то есть должна пройти врачебная комиссия этот препарат нужно утвердить потому что это торги, это дорогостоящий препарат то есть его нельзя вот прийти и в любой аптеке получить к сожалению их просто нет и на это уходит какое-то время но пациенты так или иначе, то есть они получают эти препараты, да, это занимает какое-то время, может, неделю, две или даже три, вот. но тем не менее они их получают. Есть, по ОМС есть такой момент, ну, проблем с лечением на сегодняшний момент. То что поддерживает женщин в процессе борьбы с этим заболеванием, очень, я так понимаю, активно и массирует. Да. Это замечательно. Это очень важная информация, потому что многие еще расписают, когда понимают, о каких суммах может идти речь. Ну да, есть дорогостоящие препараты, которые капельницы, которые стоят там и 100, и 200, и 300 тысяч за один курс. Соответственно, пациент не может себе это позволить. И даже у нас, у нас есть, естественно, платные консультации для пациентов, кто хочет. Но в... Ну, по крайней мере, вот в моем кабинете могу сказать, что женщина, если приходит платно с подозрением на рак молочной железы, я ей предлагаю прийти на следующий день с паспортом и полисом, и мы переоформляем ее на ОМС, ну, потому что это достаточно дорогостоящее обследование. Женщина получает все обследования и лечение по ОМС. То есть никаких проблем с этим не возникает на сегодняшний момент. Единственное, что есть такой вот. Но мне кажется, этот момент был всегда, что сложно просто самостоятельно женщине получить направление и записаться в каком отношении. Специалистов мало, а женщин много. И существует определенная вот запись, вот эта очередь. Но многие вот пациенты тоже, они приходят на платный прием, потому что так мы побоялись ждать. И естественно, если женщина сегодня ко мне пришла платно, я понимаю, что у нее рак молочной железы, я не буду ей говорить, запишитесь там через 3-4 недели, да, ожидайте своей очереди. Мы всегда стараемся найти какое-то местечко, какой-то резервный талон для этой женщины, только приходите к нам, пожалуйста, мы вот организуем вам все по УМС, не возникает обычных проблем. Есно, спасибо большое. Еще, наверное, будет ну, немаловажно узнать о диагностических именно вот как, отделениях. Да? Я, насколько mm -hmm. знаю, у нас есть машины, маммограф транспортабельные. Uh -huh. Скрининг, 2000... скрининг С 2018 года мы курируем этот скрининг. Это цифровой маммограф, Он замечательного качества снимки. И то есть чем отличается вот этот скрин от просто маммографии? На маммографии женщина пришла, ей сделали снимок, доктор описал, и женщина уходит да, с заключением. А здесь, то есть на разных станциях, два врача, независимо друг от друга, они друг с другом не общаются, они даже не знают друг друга. Каждый доктор просматривает снимок, то есть проходит двойное чтение. И эти заключения, как бы, скажем так, сваливаются в один сервер. И если заключения двух разных специалистов совпадают, то это заключение уходит как основное, женщина получает это заключение на руки. Если мнения двух специалистов разошлись, этот снимок этой женщины автоматически уходит профессору на пересмотр. Чтобы он посмотрел, таким образом получается тройное чтение. И если профессор в Москве, который работает, на сегодняшний момент мы работаем с Михаилом Львовичем Мазо, это достаточно высококвалифицированный специалист, он потрясающий специалист своего дела, которому можно доверять, мне кажется, на все 200 или даже, если можно, даже на 300%. То есть и снимки уходят ему, и он пересматривает их, и если он видит, что там нет патологии, он дает заключение, что без патологии. Если все-таки да, профессор находит там изменения с подозрением на рак, он пишет свое заключение. На мой взгляд, это очень замечательно. То есть одно мнение хорошо, а два или три – это вообще замечательно, когда высокоуровневого, высокого класса специалисты просматривают снимки и потом дают свое заключение. Вот с 2018 года у нас этот проект работает по сегодняшний день. И очень большое количество раков на нулевой стадии, на стадии 1 Айвы. Были выявлены благодаря этому скринингу, то есть отдать должное, что женщины молодцы. Женщины, несмотря на отсутствие жалоб, они проходили скрининг, они мы их приглашали на консультации, на, на обследование, и они приходили. И много пациентов, которые пролечены в 2018 году, они живут сейчас замечательно, и то есть у них полноценная нормальная жизнь с сохраненными молочными железами. Чудесно. Я правильно понимаю, что, по сути, тогда даже выгоднее отправиться на обследование в автомобиль? Да. Если у женщины, как многие например, говорят, нет возможности попасть к гинекологу, нет возможности взять направление, пожалуйста, сходите на скрининговую машину, сделайте эти снимки, и замечательно все. Где появляется информация о размещении таких скрининговых автомобилей? На нашем сайте есть и на страничках в социальных сетях. Вот буквально недавно выкладывали, что э, ну, график передвижения на ноябрь. И mm -hmm. там на, соци... на социальных страничках, на всех, э, то есть и на нашем сайте есть номер телефона, даже по которому можно позвонить и уточнить вот эти все моменты. Это сайт областного онкологического диспансера. Да, да, и все там можно уточнить. Да, хорошо, подскажите, я правильно понимаю, что, значит, это обследование, по сути, для женщин 40+. Мамография да, для женщин 40+. То есть размер размер молочных желез в данном случае не сыграет роли. Нет. Если женщина до 40, то независимо от размера, она идет на УЗИ. На УЗИ, да. ну, в дальнейшем на усмотрение лечащего врача. У меня есть пациенты в 37 лет идут на маммографию, когда то есть, там большой объем железы, когда это уже жировая инволюция, а не железистая ткань, и мы что-то подозреваем, да, тогда есть смысл. Угу. И размер молочных желез… Здесь я хочу сказать, что все зависит от мастерства лаборанта. Как лаборант может уложить молочную железу. Да, снимки сделать, сделать правильная укладка. Это гарант хорошо сделанной маммографии, а значит гарант хороших снимков. Соответственно, врач-рентгенолог будет описывать э, ну, правильные снимки, хорошие, потому что не всегда, например, могут дотянуть молочную железу, а дотянутая железа, то есть если она не вытянута до самой мышцы, то есть это вот самые опасные места, область подмышки, область близко к грудной клетке. Если лаборант не дотянет железу, то опухоль будет упущена, потому что врач-рентгенолог не увидит ее на снимке, и он, соответственно, даст заключение, что все хорошо. То есть это тот момент, когда, вот знаете, может быть недооценена работа среднего медицинского персонала, которая очень важна. Работа медицинской сестры, работа лаборанта – то есть вот в случае с маммографией работа лаборанта это 100% успеха или 50% работы. успеха, да, действительно, это так. Угу. Ясно, спасибо большое. Ну, а лаборантов у нас много квалифицированных, я надеюсь? А, да, конечно. В, в нашем учреждении лаборанты сделают укладку на любой молочной железе и сделают это, сделают это так, как это... Согласно стандартам, которые приняты в международном сообществе, то существуют тоже стандарты укладки и стандарты описания молочной железы. И в скрининговой машине тоже лаборанты обучены, они проходили стажировку в Москве. У Галины Петровны Корженковой, которая руководила изначально вот всем этим проектом, то есть все они проходили обучение по укладкам именно в институте Глухина. То есть нет такого, что просто пришел лаборант с улицы, давайте я буду делать укладки. То есть это обученные люди, которые знают, как это необходимо делать и как это сделать действительно правильно, в хорошем качестве. Карина, скажите еще такой вопрос. Женщины с первым и вторым, и с нулевым и первым размером также получают вот эту мамографию, как бы максимально... Иногда бывает, Выкладывать <с> <с> <с> вопрос такой. Да. А, ну, многие из моих пациентов, могу сказать, недооценивают свои объемы и размеры. Они говорят, тут нечего вытягивать. А смотришь, и вполне себе есть, что как бы, mm -hmm. а, вытянуть. Да? Но действительно, иногда женщины, если совсем маленькая молочная железа, а, то есть лаборант осматривает или врач женщины понимает, что выплатку сделать, укладку правильно сделать нельзя, и ну, для женщины это будет болезненно, то тогда, конечно, это ежегодное УЗИ или, может быть, даже при необходимости МРТ да, обследований. Все индивидуально, но не так много женщин, у которых настолько прям вот маленькая железа, что мы mm. прям не можем с этим работать. Но УЗИ а, им все это... равно после 40 не делают, даже с нулевым размером. Ну... Mm проблематично, наверное, будет сделать. Mm -hmm. а у нас вот есть вопрос. Да, да, я сейчас зачитаю. Я еще один хочу вам вопрос по поводу маммографа последний задать. Mm -hmm. Многие женщины откладывают поход на, на маммографию в связи с распространенным мнением о том, что это очень-очень болезненная процедура. А, ну, то есть из уст, из уст в уста передаются такие ужасы о том, как это все проблемно, больно и так ну, далее. Вот это в тему о том, насколько квалифицированы лаборанты. Mm -hmm. ну, Во-первых, если женщина приходит на процедуру заведомо, говоря о том, что ей будет больно, ей будет плохо, ей априори всегда mm -hmm. будет mm -hmm. больно. Голова голова работает, да, как вперед нас. То есть, если женщина уверена, что будет больно, ей будет больно. То есть нужно настроиться на то, что да, я пришла на исследование. Здесь специалист, который обучен правильный вывод. Ни один нормальный лаборант, я могу заверить точно, не настроен на то, чтобы, а дайте-ка я женщине сделаю побольнее, неприятнее. То есть, да, просто может быть, кому каждой женщине нужен подход. Может быть, кого-то надо как бы там, да, по плечику погладить, за ручку подержать. С кем-то, может быть, нужно более строго, то ну, подход какой-то нужен. Да, это неприятная процедура. Конечно, когда у женщины большой размер густа, то там как бы женщина вообще говорит, ничего не чувствует. Женщины с малым размером молочной железы, да, конечно, это может быть несколько неприятно. Но нужно понимать, что пять минут маммографии неприятные могут спасти жизнь. И нужно всегда вот на чашу весов взвешивать женщину. Мы боимся биопсии. Боимся получить результат. Я говорю, понимаете, вот опухоль 5 миллиметров, мы сделаем вам сейчас неприятно, пусть это будет болезненно. Выявим, выявим на начальной стадии рак молочной железы, им вам грудь, и вы будете жить дальше. Или вы будете ходить, пока она дорастет до больших размеров, и потом придется пережить удаление молочной железы, лучевую терапии, химиотерапии. То есть нужно взвешивать, а насколько я себя люблю. Люблю я себя на 5 минут дискомфорта на маммографии, или люблю потом на... Да. Спасибо большое. Ну что, переходим тогда к вопросам от наших да. участниц. Я буду принимать ваши вопросы в чате, пожалуйста. и Можете включать ваши микрофоны. Первый вопрос: Что могут означать трещины на сосках? УЗИ показывает расширение протоков. Были кровянистые выделения. А... Здесь в первую очередь при расширении протоков, выделении сосков могут быть, есть такой момент. Но то, что они кровянистого характера, нужно обязательно сдать мазок. То есть нужно сдать мазок и посмотреть, есть ли в этом мазке атипичные клетки или нет атипичных клеток в этом мазке. И если это, не могу судить о возрасте женщины, но если в клетке не будет атипичных, в мазке, прошу прощения, не будет атипичных клеток, то необходимо выполнить дуктографию, то есть исследование протоков молочной железы. Потому что УЗИ не всегда может показать образование в протоках, потому что протоки достаточно маленькие. То есть нужно вводить контрастный препарат в расширенные протоки. Раз выделение есть, значит проток расширен, ввести контрастный препарат и на фоне введения контрастного препарата сделать снимок молочной железы и посмотреть, если... В протоке есть какое-то образование, решать вопрос о возможной его удалении. Если ничего нет, то нужно показаться врачу-клиницисту, чтобы определить, что необходимо делать, нужно ли какой-то обследование, нужна ли какая-то терапия. Такой Спасибо большое. Дорогие участницы, если у кого-то вопросы, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Вот, вот еще пишут, пожалуйста, если в груди обнаружены кальцинаты, какие нужны исследования? Да, При жизни микроэнергии, риска, мамы, раком. Вот 39 лет женщина, которая пишет, при кальцинате, я так понимаю, что обнаружены при маммографии. То есть 39 лет при таком, то есть что у мамы рак молочной железы, 39 лет обязательно маммография и обязательно УЗИ молочных желез. И обязательно, с учетом того, что есть выделение из сосков, мазок на цитологию. Если мазок будет хороший положительной, ну, как бы без атипичных клеток, то ежегодный мазок, с учетом того, что отягощенная анамнез, то есть ежегодно сдавать мазок в выделении из молочной железы. И в 39 лет, да, добро пожаловать на мамографию. Так, У ну нас что? еще был в личные сообщения, комментарии, благодарность э за то, что успокоили, что ракомолочное не жиз... да, наследственное заболевание. И вот еще есть ли анализ крови, позволяющий рано выявить онкологию груди? Нет, к сожалению, на сегодняшний день не существует маркеров. Есть маркеры, которые реагируют на выявление рака молочной железы, СА-153, но, опять же, исходя из своего опыта, могу сказать, что есть пациенты, у которых верифицирован рак молочной железы, а маркеры у них нормальные. Это в тему о том, что если женщина что-то обнаружила, нет смысла тратить деньги на дорогие исследования. Есть смысл обратиться к специалисту, который сузит количество исследований, и он будет проводить эти исследования от мало инвазивного, более инвазивного, от, скажем, от того, что необходимо, от полезного, к тому, что хотелось бы, потому что очень часто сдаются онкологические маркеры, и женщина приносит вот такую типу анализов, которые она прошла в частном медицинском центре. Они выполнены, зачем они выполнены, непонятно. Женщина с круглыми глазами потратила там 30-40 тысяч, а нужно было сделать, допустим, какое-нибудь исследование. Говорю, да лучше бы вот, вот это исследование за 1000 рублей бы сделали. И больше было бы толку. А все вот то, что женщина прошла, там, целесообразно было. То есть вот это вот тот момент, когда роль действительно врача может быть недооценена. Есть случаи, у меня есть пациентка, у которой по маммографии у нее нет рака молочной железы. По УЗИ пишут, что просто локализованная мастопатия. Я осматриваю женщину и понимаю, что у женщины клинический рак молочной железы. Мы берем у нее пункцию, подтверждаем рак молочной железы, но в связи с тем, что ни на маммографии, ни на УЗИ нам не описывают размеры, потому что не видят опухоли, мы не можем выставить женщине в стадию заболевания. Я прихожу с этой женщиной в отделение УЗИ исследований, я говорю, вы мне напишите размеры образования, где. они говорят, какого образования, здесь нет образования. Говорит, ну вот есть небольшое локализованное участок, вы понимаете, мы получили уже оттуда клетки рака. Они говорят, ну как так, вот это тот момент, для чего нужен грамотный врач-клиницист. То есть э, если бы женщина не обратилась к никому, да, ни к какому специалисту, у нее есть УЗИ хорошая, у нее есть хорошая маммография. Казалось бы, что женщина может спать спокойно, но нет, обратившись к врачу, ей диагностирован рак молочной железы. Это редкие случаи, их немного, их буквально может быть одна-две женщины за год. таких такой. Но тем не менее они есть, и... Я думаю, что многие видели, когда проходят где-то какие-то исследования, внизу подпись, заключение не является диагнозом, оно должно быть интерпретировано лечащим врачом. Это такая неприложная истина, которую мы должны помнить. Мы не должны сами, даже вот я, будучи врачом-онкологом, я никогда, например, заключение там, касаемо педиатрии или неврологии, я не могу сама давать себе консультации, потому что я не квалифицирована в этом. То есть, а то, что пишет заключение там КТ, МРТ или УЗИ, это не есть диагноз. То есть даже хорошая маммография, хорошее УЗИ, все равно хотя бы гинеколог. Спасибо большое. Мне вот пишут, что а, вот первый вопрос по поводу расширения протоков, а, значит, у пациентки 18 лет а, Назначены анализы и гормоны и с препаратом мастодинон. Но здесь, смотрите, вот клинический момент такой, то есть мастодинон – это бак, это не лекарственный препарат. Мы должны понимать, что женщину он не вылечит. Если женщина беспокоит, вот нет патологии по мамограмме, нет патологии по УЗИ, все хорошо. Если женщина, допустим, беспокоит отек молочных желез, там болезненность, еще что-то, да, то да, мастодинон может снять вот этот вот дискомфорт, вот эту болезненность. Но опять же, мы должны понимать, от чего у женщины отек, от чего у женщины дискомфорт и боли в молочных железах, например, в период перед менструацией, потому что мы гормонально зависимые существа. Вся наша жизнь сплошные скачки эстрогена, прогестерона и стродиола. Перед месячными идет высокий скачок гормональный. Эстрогены пошел выброс, он вызывает, наверное, все замечали. Отек э, конечностей, отек молочных желез, отек увеличение живота перед менструацией. То есть за счет того, что идет отечность ткани, он давит на клетки и вызывает болевой синдром. Пока женщина будет принимать этот мастеринон, он будет снимать отечность. Как только И болезненность как следствие отека. Как только женщина перестанет это принимать, то все вернется обратно. Единственное, что... вот Период ПМС, когда особенно женщины любят в этот период есть все, что попадается под руку, потому что, к сожалению, это опять гормональный вот сплеск. Меньше углеводов употреблять, больше клетчат, то есть пить травяные чаи, меньше тортов, меньше какой-то жирной калорийной пищи. Это немного снизит отек и снизит болевой синдром. Но, собственно, и все. Так, девушки, я не все вижу, видимо, что-то в личное сообщение уходит. Смотрите. А, пожалуйста. вот я просто сейчас еще в личное сообщение еще нужно ответить. Так, вот еще вопрос. Гормональные спирали тут, да, mm -hmm. еще спирали. Слушайте, если по поводу гормональной терапии, если гормональная терапия назначена гинекологом по поводу эндометриоза, там, поликистоза, полипов каких-то и это необходимо для женщины с точки зрения гинекологического здоровья, да, женщина должна принимать гормональную контрацепцию. Но опять же, если это женщина после 40, обязательно выполнить маммографию, до начала гормональной терапии. Если это до 40 лет, УЗИ молочных шедес. Если нет противопоказаний, пожалуйста, принимайте. Вот. Если это просто, знаете, как женщины любят, просто с потолка сами себе решили назначить гормональную терапию, но таких много женщин, очень много. Спрашивай, с какой целью гормональной терапии? Предохраняемся. Но существуют же другие методы предохранения, потому что лишние гормоны, они никогда они не бывают лишними в организме. У нас все для этого предусмотрено природой. То есть если э, спираль, допустим, э, гинекологам рекомендована после какой-то чистки, после выскапливания, то, конечно, да, мы придерживаемся заключения гинеколога во избежание, допустим, вновь появления полипов цервикального канала, да, аденомиоза, эндометриоза, потому что у меня есть пациенты, у которых эндометриоз не только э, в матке, да, то есть там и по брюшной стенке. Женщина не может жить, там полностью вся брюшная полость э, в эндометриозных, вот этих изменениях. Конечно, она не может жить без поддерживающей гормональной терапии. Мы должны здесь в этом плане женщину поддерживать и должна она получать эту гормональную терапию. Если это просто зайду в аптеку и куплю гормональную терапию, то да, гормональные препараты могут вызывать рост образования. Не обязательно рака. И доброкачественных, пожалуйста, это часто случается. Но здесь нужно взвешивать. Если у женщины какая-то серьезная патология гинекологическая, если у нее есть небольшая фиброаднома, которая не растет на фоне гормональной терапии, то женщина должна остаться на гормональной терапии. То есть вот таким образом. Есть ли еще вопросы, дорогие участницы? Ну, пока наши участницы думают, наверное, я тоже задам свои вопросы. Не знаю, когда еще выдастся возможность задать личные вопросы, поэтому попробую сейчас сформулировать. Я многодетная мама, наверное, для многих многодетных мам очень нередкость кисты. Диагноз пишут фиброзные кисти, фиброзные кисти, множественные, одиночные, неважно. Фибро, фибраденома и фиброзная киста – это то. Фиброаденомы и кисты ⁇ это разные. Ну, сложно даже назвать это заболеванием. В моем понимании заболевание ⁇ это то, что доставляет пациенту дискомфорт, нарушает его ритм жизни. Да? Кистые и фиброаденомы ⁇ кисты вообще, если они небольших размеров. Это вариант нормы молочной железы. То есть в зависимости от дня цикла, да, если мы будем исследовать молочные железы каждой женщины. Да, совершенно верно, потому что у нас выброс эстрогена. Сегодня мы порадовались, у нас пошел выброс эндорфина, который тянет за собой там, изменение эстрогена. Потом у нас случился выброс прогестерона. Сегодня мы оплачиваем, завтра мы смеемся, гормональный фон меняется. Кисты меняются, то есть они могут быть сегодня 2 сантиметра, завтра они будут 1 сантиметр, через 2 месяца они вообще уйдут, потом они снова появятся, скажем так. Если не болит, ничего не делаем? Ничего не делаем, если кисты небольших размеров. Они контролируем если... УЗИ и все, ну там УЗИ-момография, контролируем. Да, да, контролируем, живем дальше. Да, если болят и если воспаляются, то да, тогда функция и отдать материал на анализ. Если не беспокоит, не болят, то нет ничего. То есть даже если много лет, но больше определенного там своего какого-то размера ничего не увеличивается, то зарубежная литература вообще, и зарубежные конференции нет такого диагноза фиброзно-кистозная мастопатия. И Жень, это только у нас почему-то все страдают от этой фиброзно-кистозной мастопатии. То есть если женщина, ее это не беспокоит, и если есть фиброз, фиброз, это, к сожалению, это нормально. Перерождение железистой, жировой ткани, ткани. Как бы мы ни хотели все, после того, как нам всем исполнилось 25, мы стареем. Даже в 30 мы уже стареем, то есть клетки уже так не обновляются. И если женщину это не беспокоит, не нужно ее пичкать день и ночь. Как многие женщины по 10-15 по лет сидят на мастодиноне, на мастопитоне, они мажут железы про жестожение ночи. И про вот. Ингол хорош. Но, опять же, когда есть жалобы, есть, да, плотный фон молочной железы, когда болезненные кисти, есть смысл пропить индол, но там, понимаете, есть БАДы, есть лекарственные препараты. На фоне применения лекарственного препарата мы видим изменения. На фоне приема БАДы я не увидела… Индинол это БАД, да? Он там растительное да, есть, происхождение. И, и даже индол-3-карбидол – это тоже БАД, а просто индол-карбидол, карбинол, он именно лекарственный препарат. И видим динамику уменьшения плотности молочных желез, уменьшения кист. Вот. Но все это, знаете, вот для каждого пациента нужно подбирать свою терапию. А когда женщина приходит и говорит, у меня перед месячными грудь тикает, болит, ну, ну, я не считаю, что такую женщину нужно пичкать по полгода таблеткой. Мазать прожестожелем, видимо, тоже. Да, и мазать, если это шестой размер молочной железы, вы представляете, сколько прожестожелем. Мне ну, привезло да. больше, мне, мне да, хватает да, надолго, но это да, не важно, зачем использовать да. лишние гормональные препараты. Да, и и, препарат, и гормональные препараты, а таблетированные препараты, мы же понимаем, что это все влияет на работу печени, на работу желудочно-кишечного тракта. То есть мы должны вот понимать, где польза для женщины, а где вред. Спасибо большое. И у меня еще один последний, наверное, мой вопрос. После третьих родов я кормила маленькую почти до двух лет. И по сей день, перед месячными, у меня такое как растаявшее масло выделяется. Но только если придавить. Мне врач ага. сказал, что вы себя трогаете, не, не давите никуда. Да, дайте, же, другим Юля, дайте другим Юля, хочется напомнить, что у нас идет запись, и эта запись будет выкладываться. Хорошо. Ну, то есть паниковать, не паниковать. Вот такой Нет, не паниковать, ежегодный осмотр и все. Угу. Ну, я думаю, вопросы полезны будут, а просматривать те, кому не полезны, не будут, поэтому я очень надеюсь, что все эти а, варианты я, что... нашим зрительницам, просматривать. А, ну, в этом нет никаких табуированных, нет запретных тем, это касаемо женского здоровья, я считаю, что женщины должны уметь открыто говорить о своих проблемах, не замалчивать их, и что касаемо, например, даже в семье многие там женщины говорят, а вот мой муж там не знает, это а мои проблемы или еще что-то, ну то есть и в семье я считаю, что тоже муж и жена должны обсуждать какие-то вот проблемы, если у женщины возникли или у мужчины, это нормально, то есть не нужно вешать транспарант на всю улицу, что у кого-то где-то там течет, капает или что-то втянулось, нет, но все равно должен быть такой момент доверия и э, пациент всегда должен доверять своему врачу, потому что многие пациенты к вещами надо все из всех выпытывать и доставать. То есть здесь тоже такой момент, что если уж вы пришли к врачу, будьте любезны рассказать обо всем и ответить на все вопросы, да, которые врач задает. Потому что врач всегда интересуется не с целью, а как это там у Иванова, или как это там у Сидорова происходит, а потому что это поможет правильно и быстро поставить диагноз. Такой немаловажный момент. Спасибо огромное, доктор. Спасибо большое. Участницы, есть ли у вас еще вопросы? Я думаю, уже все написали. Ну что же, здорово. Замечательная конференция у нас с вами получилась. Я напоминаю, что у нас проходит цикл встреч о женском здоровье. То, что доктор говорила в начале, то, что говорилось о стрессе, мы тоже все это проговаривали на предыдущем вебинаре с психологом клиническим. О том, что очень много поддержания собственного здоровья. Зависит от э, психического состояния, э, и поэтому, пожалуйста, берегите себя. Э, не забывайте о том, что мысли материальные, конечно, нужно э, в первую очередь, наверное, настраиваться на позитив и, ну вот, как уже сказала Карина, быть. и не прятать от доктора важные детали, для того, чтобы получить правильную консультацию, диагностику и, конечно, правильное лечение. Дрек, себя, в наших, да, в наших федерациях. надеюсь, и... полезно для вас. И всегда рада сотрудничать. Вы замечательная аудитория, я очень рада, что было столько вопросов. Значит, все-таки мы работаем в правильном направлении. Значит, мы работаем не просто так, и, может быть, сегодняшняя конференция когда-то вот спасет чью-то жизнь, и кто-то вспомнит хотя бы часть нашей конференции, хоть какое-то слово о том, что действительно все-таки, ага, там когда-то доктор говорил, нужно обратиться. И я, конечно, надеюсь, что я никого не увижу в качестве своих пациентов. Всем желаю психического и женского здоровья, в первую очередь. Огромное спасибо. Спасибо, Карина. очень-очень продуктивный вебинар. Всех благ. Спасибо. Прощаемся. Спасибо. С Выключаем нашу запись, друзья.